Смотри, уже нет этих. Вот, ребята, два колеса пробиты. Будьте аккуратнее на дорогах. Как едете на Кимры. Как едете на Кимру, будьте аккуратней. Дорога просто трэш. Не знаю, чем дорожники занимаются. Просто отмывают деньги, короче. Два колеса, в общем, пробил. Жена ехала за рулем. Слава богу, что успели на обочину все-таки свернуть. Встречки шли, три штуки. Сейчас я вам покажу яму. Вот такая, ребят, яма. Опасная. О, глубина неизвестна. Но очень глубоко. Вот, короче, мы два колеса пробили. Вон там дальше, если вам видно, еще две машины стоит. Тоже две, два колеса сразу пробито. Перед нами еще три машины было пробиты колеса. Это мы еще, ребят, не доехали в Кимры. Потому что в Кимрах, ребята, это просто жесть. Там надо, не знаю, пар-10 колес запасных брать. Вот как местные жители сказали. Короче, просто жопа. Не ездите в Кимры без запаски. А если ездите, то берите сразу 20 колес и тогда удаешь. А дорожникам скажу вам, вы козлы.